Всем привет! Меня зовут Ирина. Я из Москвы. Обучаюсь астрологии у Лиди в школе астрологии. И вы знаете, я, конечно, у меня столько эмоций, что я даже не знаю, с чего начать. Я просто скажу так, что моя точка А да, – это нелюбимая работа, это панические атаки, это вообще отсутствие понимания, что делать дальше. И моя точка «Б» уже, когда я пришла обучаться к Лидии, абсолютное понимание мироздания, понимание, кто я, какие у меня есть таланты, где я смогу классно себя реализовать. И это очень дорого стоит. Если... Человек себя не знает, потерялся, заблудился. Это настолько крутой инструмент, который поможет ему найти себя, что я не знаю, честно говоря, других инструментов. Но отдельно я хочу, конечно же, выразить огромную, огромную благодарность Лидии, потому что этот инструмент – это классно. Но то, как этот инструмент насколько он стал понятным для меня я уверена что понятным для многих потому что лидия она настолько детально доносит каждую информацию что не понять ну вот просто невозможно и я очень долго думала над тем в какую школу мне пойти, с каким мне преподавателем взаимодействовать и моя интуиция меня конечно же не подвела объема информации я нигде не видела. Это такие глубокие, важные, нужные знания, которые действительно помогут человеку трансформироваться вообще по всем фронтам. И вы знаете, я сейчас нахожусь на третьем модуле. Я знаю, что впереди еще четвертый модуль, но я уже не хочу прощаться а не хочу прощаться, потому что это такой классный, увлекательный путь самопознания, но, конечно же, очень важно, чтобы этот путь вам показывал самый настоящий профессионал, который любит свое дело, который трепетно относится к своему делу, который любит учить, который любит своих учеников и хочет, чтобы каждый ученик понял, впитал эту информацию, ту информацию, которую учитель дает. И этот учитель, Лидия. Я проходила очень много курсов. Я вообще человек, который очень любит учиться. Но такого трепетного отношения к себе я нигде не испытывала. Такого трепета, заботы, такого большого объема информации. Просто Лидия человек, который не жатничает на знания. Она просто выложила, можно я скажу, что просто вывалила все свои знания, чтобы каждый ее ученик смог познать себя максимально, трансформировался. И если и выбрал профессию астролога, чтобы он умел консультировать качественно, чтобы он мало того, что сам трансформировался, он еще и умел трансформировать других людей. И если вы и думаете... Над тем, идти в школу к Лидии или не идти, однозначно выбирайте первый вариант. Вы не пожалеете, вы будете просто благодарны тому, что вы сделали этот выбор. Так как я благодарна себе, что я когда-то выбрала школу астрологии Лидии.